Всем привет! В этом видео я хотел бы вам рассказать одну интересную вещь про свою машину. Возможно, она вам поможет в решении кое-какой проблемы. Значит, если у вас наблюдается на мелких кочках, на мелких ямках, на камушках, на гравийной дороге стук под капотом для вас непонятный, и вы думаете, что это ваша подвеска, то.. Я хочу вас огорчить. Скорее всего, это не подвеска, а это рулевое управление. Но, чтобы быть в этом полностью уверенным, вам нужно знать некоторые симптомы того, что это рулевое управление. Потому а, в смысле, потому что может быть и не рулевой, конечно, может быть и подвеска, стойки там стучать или что-то подобное. Но вам симптомы и вы если у вас они совпадают то вы скорее всего попали на рулевое значит если вы купили машину и у вас все нормально было с рулевым и потом вы попали в какую-то возможно аварию ударились колесом именно вот колесом Боком колеса то есть когда колесо стояло под углом 45 градусов либо наехали на бордюр резко либо влетели в яму в какую-то либо что-то еще и вы там рулевую тягу меняли или что-то такое что скорее всего сори, значит если вы ударялись да у вас получается и после этого со временем на кочках начало дребезжать что-то под капотом скорее всего это рулевое значит еще если вы когда при повороте выкручиваете руль до упора выворачиваете руль до упора и когда едете к примеру в поворот и выходите из поворота и у вас руль сам не выворачивается в одном из положений либо с левой, с левой стороны когда вы поворачиваете либо справа вот это тоже признак того что рулевое наебнутое можно подкрутить болты там какие-то я не знаю но у меня оно наебнуто до такой степени что я заказал себе рулевое сейчас я немножко к этому вернусь вот и значит если у вас хоть какой-то из этих симптомов совпадает то скорее всего у вас рулевой пипец вот значит я заказал себе рулевое фирмы не помню какой сейчас могу вам снять видео значит я отдал за него 13 700 рублей Оно придет Наверное на этой неделе Скорее всего ставить буду, не знаю когда Но скорее всего надо будет ставить Будет отдельное видео, да, про то, что как мы меняем Голевое управление Значит, видео про стойки я снимал Наговорил там много всякой ерунды Непонятной, сам для самого себя Тогда я этом не разбирался Выкладывать это видео я не хочу Потому что оно, ну, какое-то глупое Если честно Я думал, что стойки стучали, хотя стойки в идеальном состоянии Я выкладываю сейчас видео Где я надевал на пружину резиновые шланги от копейки, вот, поменял опорные подшипники, но это все фигня, из-за этого ничего не перестало, все также же стучало и также же ляпало, вот, если немного по сайтам, по всяким форумам, есть очень хороший форум, могу оставить ссылку на него, на Drive to -ru у меня тоже есть, там есть страница, я написал ссылку на свой канал, вот, и там я оставлю несколько ссылок на тот сайт, где я нашел эти проблемы. Там очень много проблем интересных, кстати, и очень познавательных. Значит, что я сейчас заканчиваю. Да? То есть, если у вас симптомы совпадают, то, скорее всего, у вас в любом пипец. Вот, и как его чинить, и как его ремонтировать, вы можете задать в комментариях, либо спросить, а ссылку я выложу под видео. Если кому-то понравилось это видео, ставьте лайки, делайте репосты, не знаю, как там, ну, делитесь, короче, ссылкой на видео. Вдруг кому-то очень сильно помогло мое видео и решило какую-то проблему вашу, то мне будет очень приятно, если вы мне об этом сообщите. Как уже на сайте, на моем канале, на канале точнее, на моем, уже мне пишет, что мое видео про подсветку помогает, да, то есть людям, то есть они устанавливают подсветку. Мне приятно, что я поделился этим, они не лазят это на форумах, а просто набивают в ютубе, заходят на мой канал, смотрят видео, делают абсолютно так же, как и я. И получается, у них прекрасная подсветка, которая работает, у меня уже полтора года без боев абсолютно. Вот. А еще я выкладывал, пытался снять видео, что я поставил себе новое сидение. Новые сиденья, да, на самом деле, я подставил. Вот двухлитровые версии Lancer, они абсолютно по подходят по креплениям. Вот.